Всем дороганский, с вами Кашенский, и это Бравл Халла. Uh, да, и по бравл -Халлу, честно, я давно хотел ролик уже сделать, но в общем, зашел я не один Бравл Халла, а с таким человеком, как Вячеслав плей 987. Всем привет, с вами я Слава, и сегодня мы со львом будем окончательно добивать ваши мозги и нервные клетки. Короче, э мы будем сразу 2 на 2 играть, или будем. Ну или с с это, будем играть. Я так проснулся, я ничего не знаю. Э это твоя рандом карта, только рандом выбрал мою карту. чем могу сказать? Подкупный он. Вот, уходи отсюда. Но... О, у тебя в семье опять какой-то человек, которому 24 на 7 забивают родители. Дядя Лева... Она нашла его мать, дядя... она хотела сделать аборт, но ее не Дядя Лева её... сейчас всех это разгонит. Дядя Лева не знает слова. Дядя Дядя Лева... Сам себе авторитет. Дядя Лева... Бенгу Фокс. Был, да, был Митенька. Как-то раз митинка подумал, что он крутой мальчик. И решил потролить кошака. Но кошак тоже был ничего. Поэтому решил потролить митинку. А потом пришел Вячеслав, Вячеслав Play 987, и его начали троллить оба. Такая полезная, в кавычках, нет поучительная история. И вся мораль такова, то, что если вы тупой, то у вас будут чемурить все. Да? Да невероятно полезное знание. Без него бы человечество просто вымерло. Так а ты чего вздыхаешь, как лох последний? Ну а я что им не являюсь, что ли? Я понял, ты не веришь просто в себя. что много черного юмора будет. Да ⁇ -мо ⁇ ты помер. Как жалко. Видишь, как я его заполну прямо на торпеду. Теперь мои чмири будут драться друг с другом. Чел, у меня три жизни, вы меня ни разу не столкнули. Насколько надо быть лохом? Мне кажется, что это очень даже ничего. Ты забыл дядя Леву столкнуть, это вообще, значит, и божество. Если ты столкнешь дяде Леву. Да, это я знаю. Ну все. Как бы первая победа... как тебе А? Как тебе дискиннуть? А? Как диск а, а, прикольно. Я 2. забыл это детей из моего подвала. А чё они уч... а тут делают? Это как бы для взрослых. Да, они как они бы... просто мешку ходят, боятся, думают, что он их засадит. Это, это, это не ролик это для взрослых. Алло, люди. я а они... тебя не дети что ли, смотрят? Я думаю, тебя смотрят люди, которым 16. Это месть очимов. Сейчас вам будет, дьоба мне кажется теперь ты тоже начнешь видеть черным юмором это это родительский юмор понимаешь уровень на родительском языке эх почувствовал угу. себя на секунду отцом утромители тихого омута ведь у них нет биологического сына я на секундочку себя почувствовал этим родителем я двоих одним ударом сделал да ты видел это? Я поверил. П Знаешь, на что я не я специально сделаю вид, что я поверил. Нет, ты И, потом... Я по потом... это все видел, но теперь буду отрицать банально из-за того, что я попуск по жизни. Эх, скажи ты уже... Ну, скажи, тоже я чувствую, что, что тебе 75. Как я поставил в 75? Я хочу кулаки взять идио карны бабай да ну живи живи собака живи живи Ты? тебя еще лев бояться должен кого тебе тебя собак не боишься что ли а я думал а блин, тебя же собаки боятся М как бы да я же не знаю слова нет ну, да иначе бы те все отвечали кое что и э, кое чей ответ я не знаю я я сейчас чуть не сдох да ладно я поверил потому что дядя Левы не умирает да ема я выкинул его мне кажется у тебя вообще генератор жизни знаешь как у тебя как у королевы Англии дети туда в местности что? Ты заметил? Сколько, вот посмотри, насколько я накоцный. У меня просто лол жизни. И если кто-то меня сейчас сильным ударом откинет, то я все уже. Да. все Но, Но при. Вот, этом... вот я не закончил про королеву Англии, потому что я тебе не сказал о том, что она умерла. Да ладно. Ты мой, блин, с... я не должен был это говорить. Сейчас Нет. Да так мы закончились. Последним отправил нокаут ты просто хороший. А почему я сейчас как, подумал, что, что сейчас сюда, сюда Как тебе такая картина, а? Я себя не вижу, я себя не вижу, где я, где. А, вот я. Вот я. Юптить меня, отсвернули просто. А блин, живи, живи, живи, собака. Живи, я живи, вообще живи. как? Я сдох? Ну, Ярик, я живи. сдох. Нет, я не сдох. Ярик, живи. Ярик, ты должен жить, Ярик. Ярик, да где ты, Ярик? А ты вообще. А ты вообще где? А, вот я, вот я. Ты, ты на втором месте, чел. Ты меня удел. Ч, да? Да, да я не знаю. Такое... Ярик, живи! Живи, Ярик! Да я ты не... сдох уже! Ярик, да... ты должен жить! Мне тебя еще с Моргенштером шиперить 25! Ярик, ты. Идиот! Я не знаю, можно ли у тебя говорить одно слово на букву У и на бу... и со второй буквы Е. Я, не знаю, можно я быть, на втором месте, говорить? я на втором месте. Да и да, я все равно запикаю. А кто такой Ярик? Ярик, кто вот этот за которого я играю, Ибо я не могу играть за нормальных, ведь они для меня слишком адекватные. Они знают, что такое здравый смысл. А еще вы сейчас узнали всю правду обо мне. Что это? А ты вообще на каком месте? Я не знаю, вроде... Ты на, на последнем. Первом. Ура. Ты я меня... поднимаешь... Боже! А, я на первом месте. Блин, ну я на блин, я посмотрел на хвом. Да, ⁇ -мо ⁇ да ⁇ -корный бабай. Вот. Да, ярик, да давай, кидай уже по этим даун. Они играть, будто бы умеют. На самом деле это мои дети, которых я 25 на 8 избиваю ептить я надеюсь, это сейчас твой папа не услышит. Да нет, он уже ушел. Если что, не за хлебом. А может, не да что? не хочу я. Если что, он не за хлебом ушел, да ты офигел. Да. А в чем, то да -мо! вы меня выкидываете. <свист> я на первом месте. Да, я... Давай, давайте. Ребят, те, кто смотрит это видео и одновременно играют со мной, давайте сформируем коалицию против Льва. Антилевовскую коалицию, я Я тебя выкинул за такие слова. Ты же ты не помнишь, я же владею всей этой империей говна и папа. Антилевская коалиция, вот тебе на, я тебя выкинул сейчас. 70. Все, я победил. Это было изи! Ну в целом нормально, что я я просто всем кидаю Дис, вот эти. Что я поставил я надеюсь, на забор? Я не подал, что это был рофл. Вот тебе, вот тебе. Ты плохой, ты плохой, отойди от меня, ты... отойди от меня, ты плохой. Ты видишь, как я уже надамажен. Я поставил мега урон. А блин! Вот, уходи от меня, ты плохой. Уйди от меня, уйди. Потому что мне нельзя сейчас нормально я могу общаться только с даунами Видишь? это это это просто это урон бешеный я тебя выкинул бы того ну так и что он уже все равно по две жизни и мы оба не накоцаны Сейчас, секунду просто одним комбо сделал Комбо, комбо от кошака люди меня блин, уже мама там зовет Комба комбо от кошака эксклюзивно в киеве уроки мне надо сейчас идти их делать а что я их буду делать завтра послезавтра юмой на самом деле это был ров если чё ну ладно ты это вид как я тебя просто вынес Ладно, давай последнюю катку сыграем а то ладно, реально последнюю катку давай да, да да давай и она и это очередная игра, которую я выиграю платфонг.